Главу избиркома Кировского района арестовали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Андрей Пономарев взял у предпринимателя 725 тысяч долларов и якобы пообещал передать деньги председателю Верховного суда. Сумма предназначалась для оказания влияния на один из районных судов Петербурга, который признал незаконным разрешение на строительство компании «Реформа». Во время слушания свою вину Пономарев не признал и настаивал на залоге либо домашнем аресте Параллельно с разбирательством по делу о мошенничестве Пономарев стал участником процесса в Кировском районном суде, где оспариваются итоги голосования на двух участках на президентских выборах. Андрей Пономарев приходил на предварительное заседание 11 апреля и сказал, что он против удовлетворения этих требований. Вчера было основное уже заседание назначено, на него он не Хотя он представляет и свою территориальную комиссию, номер 3, и участковую комиссию 623. Сейчас очевидно, что на заседании в Кировский районный суд Пономарев не явился по уважительной причине. Слушание по этому делу перенесено на 3 мая. Сможет ли глава территориальной избирательной комиссии посетить его, неизвестно.